Дыхание. Вдох-выдох, без паузы. Дышим. Ай, как ёб-моё. Спокойно. <связывая> ну, немножко тут есть какие-то такие трудности. Ну, ещё разок. Глубже-глубже-глубже-глубже. Ещё глубже. И ещё глубже. И а пару ёпка, секунд ой, еще. Пару секунд. Вот и всё. Вот А то. Это даже рекомендуется. Что угодно можно делать, лишь бы не бояться. Еще. Прогнуть. Вот так. А я говорю, сквозь себя. У нас есть целая верхняя часть грудной клетки. Верхняя часть. А я говорю, верхняя. Вот ей дышу. Ну да хорошо. Я говорю, успокоиться. Будем плакать. Так, ну, поясницу прогибать. Потом так, так как счет. Все, все, хватит. Немножко глубже отпустить диафрагму, переворот. Сегодня у нас правка и цель правки поиски талии в кавычках. Это шутка, если что. У нас есть ситуация смещения в грудопоясничном переходе, то есть если видно, то таз плоскость таза в целом горизонтально но есть небольшой такой намечающийся сколиоз. И как раз перегиб идет в грудопоясничном переходе. Для косых мышц живота, да, это значит, что они находятся в спазме. Диафрагма в спазме тоже участвует, но не так сильно. Осанка, в целом, идет с наклоном небольшим вперед, и в сумме это дает минус, ну, на самом деле, в сантиметрах-то плюс, а к результатам-то как бы минус. К талии. То есть на текущий момент у нас тут 72 ну, 72 где-то с половиной сантиметра, что при таком росте, ну, как бы, является нормой, но не оптимально. Поэтому сейчас правим и смотрим, что получится. Прошло где-то около получаса, вертикаль есть, горизонталь есть, симметрия контура есть. Ну, вот, и посмотрим, сколько это нам дало. Конечно, не самое приятное измерение ледяной лентой. Еще... Ага, вот теперь я правильно введу. 70 ровно, у нас было 72,5, я рассчитывал 71 получить, мы получили 70, то есть 70 талия при бедре при бедре 100, ну вот так как я намерил, вроде правильно на этом уровне, если что поправьте меня как правильно, потому что я не портной, в общем я считаю что это очень хорошая пропорция при данном росте, то есть еще тоньше, но тут, наверное, в общем-то некуда, все-таки органам нужно какое-то место, чтобы функционировать.